А как так получилось, что вы переехали в Грецию? А как там с бизнесом для нашего? Найти работу, работать по-черному, не платить налоги – это можно. А если кто-то владеет 51%, я же могу пострадать. Есть еще, скажем, возможности для новых людей, которые приедут? И всегда вот есть, эти вопросы – как, когда и что? Дать ответ всегда, я думаю, человек себя найдет. Я вам советую от всей души подписаться на канал Романа ставить лайки, общаться с Романом. Как так получилось, что вы переехали в Грецию? Я по профессии врач-анестезиолог. Когда в Советском Союзе был, ну, не развал, но почти развал, да -да -да. наверное, да? Тогда получилось, что проблемы в медицине, нет медикаментов, одно, второе, другое, третье. Я перешел в спортивную медицину, угу. имея определенные документы для этого и начал работать в профессиональном футболе. По э, воле судьбы, наверное, через знакомых попадаю в Грецию. Mm -hmm. Попадаю в Грецию, должен был работать в спортивном клубе, в футбольном клубе, подождал какой-то момент, чтобы в этот клуб войти, и одновременно в это время устроился работать рефлексотерапевтом в одном медицинском центре. Потом перешел в футбольный клуб и работал в 7-сезонном футбольном клубе. После того, как прошло 7 сезонов, помаленько ушел с футбола и начал профессионально заниматься яхтингом. То есть вы получили приглашение на работу из Греции, правильно? Ну да, да. Вот, При, но приглашение, да, приглашение было неофициальное, приглашение было дружеское. А, вот Игорь, так. приезжай, я твой друг, я тебе помогу найти хорошую работу, устроиться на работу. В то время проходили в Греции волны, так называемые волны легализации. Чтобы люди не работали нелегально. в черную нелегально, да. и таким же образом они не платили налоги в греческую казну, было дано разрешение всех нелегалов легализовать. Они стали легальными, получили право на жительство первый раз на год, потом на два, потом на пять, ну, потом так, на десять. Здесь. Да, так, здесь. Получали белую карту, зеленую карту и так далее. В то время эмигранты, которые приезжали, если они попадали под волну легализации и имея э, работодателя, они могли легализоваться. Те, которые не имели работодателя, их вылавливала полиция, собирала Вау. и депортировала. депортировала. депортировала. Но это другая история, да. потому что депортации там разные происходили. А у меня был контракт и я вот таким образом легализовался. Да. А наши едут сейчас или нет? Вот в Португалию после 13 -го года очень большая волна приехала. Я могу сказать, наверное, в Грецию приезжают меньше. Сейчас в Греции, наверное, пошел отток. Вот, э, те, которые нашли себя там, они работают, зарабатывают деньги, они остаются там. А те, которые приезжают сейчас, как туристы, они. Не могу сказать почему, но они не остаются. Отток пошел. Вот когда. То есть те, кто уже легализированы и условно с гражданством. Да, есть, многие, уезжают? да, многие даже уезжают. А куда уезжают? Но мы сейчас говорим, мы сейчас говорим о тех, которые не легализировались. А, тех, кто не легализировался. Кто не легализировался, они не делают попытку легализации. Потому что найти работу, работать по черному, не платить налоги, это можно. Но если это обнаружит определенные органы, да. наказывают в первую очередь кого? Работодателя. Работодателя. И наказывают okay. очень, очень крупно. Ну, okay. скажем, за одного нелегала они могут заплатить 10-15 тысяч. Что больше всего шокирует наших в Греции? Там, в греках, в каком-то устройстве жизни греческом. Ну, вспомните ну, себя. Ну, э, сказать, что шокирует, даже не могу так быстро сказать. Ну, например, ответить. португальцы, Нет. они там приветствуются, целуются, даже незнакомые. Они очень близко, там, когда они водят машины, они очень близко э, прислоняются. Да, Роман, я понял вопрос. То есть, э, что меня шокировало в первую да. очередь? Огромное количество мотоциклов. Так. Безбашенное вождение мотоциклов, но очень культурное вождение автомобилей. Например. Автомобилисты всегда пропускают друг друга. Никто никого не, под, не подрезает. Мотоциклистов тоже. Вот. Что меня э, поразило? Курящий народ. Так. Очень многие да, да. курят. Особенно женщины. Здесь И так. как вот, вот, плохой пример, многие наши, которые приезжают, которые даже сигарету никогда да. не брали, начинают, да, начинают вот, учиться вот такого... В последнее время в ресторанах, в тавернах греческих поделили место. Это для курящих, да. это не для курящих. Но они поделили только табличками. Ага. А это не И соблюдается. Курят, везде, Куря, да? курят все равно. Okay. И даже если, ты, даже если ты скажешь, извините, я не курю, можно, чтобы вы не курили. Они, да, они скажут: извините, сигналами на грецком языке, но продолжают курить. Они обязательность. Как многие наши жалуются на португальцев, мало они не обязательно. Пообещал, забыл могу согласиться с вами, потому что вот назначаешь какой-то бизнес-рандеву, встречу в 12 часов. Приходишь, всегда старайся прийти на пару минут раньше, приходишь, ждешь человека, а его нет. Звонишь ему, понаетесь, а ты где? Да я где-то здесь еще, но у нас же в 12 часов с тобой встреча, а ты что, куда-то спешишь? А как там с бизнесом для наших? Что наши делают? Окей, с бизнесом для наших я считаю по себе и по-других, не только по себе, если ты будешь работать, если ты имеешь желание работать, если ты будешь платить налоги, в тебя будет все нормально. Может быть, за счет того, что греки, так же, как все средиземноморские народы, немножко с линцой, да. нашему человеку э, комфортно вести бизнес, потому что этой линце еще нет. Okay. А что делают? Вот, рестораны открывают, таверны? Я могу сказать так. Бизнес, транспортный бизнес, перевозки. То есть возят по Греции? По Греции и между Грецией, Украиной, Россией uh -huh. Белоруссией. Перевозки интернациональные. Строительный бизнес. Очень многие работают в строительном uh -huh. бизнесе. Не штукатурами, а именно сами на греческом языке, это бригадирами. это бригадирами, это владельцами бизнеса строительного. А Пищевой, ресторанный бизнес. Ну и, естественно, туристический бизнес. А можно приехать и открыть таверну, например? То есть вот наши здесь приезжают по туристической визе, остаются здесь, покупают там недвижимость или аренду, вкладывают э деньги э и, и работают. В, в, Греции, в Греции есть э, определенные законы, которые дают возможность открывать бизнес. Так как Греция страна Евросоюза, да. она подчиняется законам Евросоюза. Mm -hmm. Законы Евросоюза говорят о том, что любой человек не имеет значения, он имеет паспорт Евросоюза mm -hmm. или имеет паспорт Монголии, он имеет право приехать и открыть бизнес в Греции. То есть, так говорит закон, да. но греки не очень сильно хотят пускать в свой бизнес, в свою страну бизнесменам с других стран. Я думаю, это не касается китайцев, потому что внедрение китайцев и открытие бизнеса в Греции это э, идет помощь самого государства Китая. Же самое здесь? А, государство Китай. Китая, само государство ага. помогает гражданам Китая открывать бизнес в других странах, в том числе в Греции. Я могу рассказать об открытии яхтиного туристического. Да. То есть, чтобы открыть, если ты имеешь яхту, которую ты хочешь сдавать в аренду, туристам, э, туристам да, арендовать эту яхту, ты должен опре открыть определенное предприятие, которое э, называется на греческом языке НЭПА. И владельцем 51% акций этого предприятия должен быть грек. Возникает а, всегда вопрос да. русскоговорящего парня или владельца яхты. А если кто-то владеет 51 процентом, я же могу пострадать. Ну, да. ни в коем случае, потому что мы оформляем все документы, документы, которые легально оформляются через адвокатов, через нотариусов, что вот этот грех не имеет права производить какие-то действия с твоим mm -hmm. судном, с твоей яхтой, типа продажи и так далее. Mm -hmm. То есть, То есть это Да, а -а -а. это все, это все. То же самое, кстати, и в Дубаях, в Эмиратах. Если ты хочешь открыть бизнес, welcome. Да. Но должен быть 51% или 52%. Можно а найти быть? этого грека. Да. Ну, есть а вот это уже наша евро. работа. Да, это, это уже роман, наша работа. То есть вы занимаетесь? Да, мы занимаемся открытием этих предприятий, продажами яхт. Конкретно мы, да? Конкретно яхт, конкретно наша фирма Fisale, okay. да. То есть, если кто-то из зрителей захочет открыть бизнес э, в Запросто Фреции, всегда можно, можно с вами связаться, можно И ваш контакт мы оставим под э, видео. Буду благодарен, конечно, Отлично. Да. Кому плохо жить в Греции из наших? Вот. Кому не стоит туда ехать? Кому плохо жить? Ну, я не хочу банальности говорить, но мне кажется, плохо тому жить, который себя сразу настраивает на негатив. Mm -hmm. Вот все плохо, мне что-то должно, греческое правительство, мне должны то-то, да. мне обещали то-то. Никто никому ничего не должен. Да, да. Приезжаешь, ищешь, э -э Моменты, где ты можешь зацепиться. Естественно, я искал по своей профессии, да. кто-то ищет по своей профессии. Но надо первое, я убежден, на, не на 100 на миллион процентов, знание языка. Если ты хочешь приехать в определенную страну, ты должен выучить язык. Это и туристу полезно, да. но кто работает, кто хочет там работать, это 100 процентов. Потому что без знания языка где-то найти какую-то хорошую работу, очень трудно. Ну вот, Лиссабон почти весь говорит по-английски, а Афины? Афины тоже говорят по-английски, э -э особенно молодое поколение разговаривает на английском языке, проблем нет. Но греки, наверное, так же, как и португальцы, они... Они не то, что консервативные, они приветствуют свой язык. Ну, конечно, да. Они свой язык да. приветствуют. Когда в любую организацию, куда ты приходишь, ты не скажешь, я знаю английский язык. Окей, ты знаешь английский язык, но вот эту форму, вот Заполни эту форму ты должен заполнить на греческом языке. А как вы учили этот язык? Там же алфавит абсолютно другой. Язык, да, кирилли, кириллица в греческом языке, не так много букв, очень много дифтонгов, язык э, довольно трудный. Но я больше чем уверен, что язык невозможно выучить по разговорнику для туриста. Да. Нужно общаться. Вот я считаю, что... Ты подходишь к греку и говоришь, а как мне пройти на станцию метро такую-то, да. такую-то? А он тебя начинает, тебе начинает быстро на греческом языке отвечать. Ну и что? Вот здесь закончились да, познания. Ты уже надо ехать и надо ехать. Нужно. Естественно, очень хорошо, если до приезда ты будешь знать какие-то там слова, хотя бы там 200-300 слов, но это уже много, да. но хотя бы да. что-то знать, а потом по ходу уже учить. А что я тобой... лично учил, я лично учил телевидение, и общение, да. а потом уже книги, грамматика и так далее. Okay. Потому что можно в школу пойти, проучиться два года. Ш... Есть школы бесплатные в Греции для иностранцев, при университетах, при мериях разных. Но ты ходишь туда, и если нет общения, это пустое хождение. Ну, конечно. Да. А что в Греции, что в Афинах с туристами? Вот Лиссабон просто заливает Ой. туристами, даже местные жалуются, что их так много. Ну, я бы разделил <coughs> греческий туризм на туризм на суше и туризм на островах для меня все-таки греция это островная греция да. очень много туристов летом очень много туристов на островах вот я недавно э, посетил остров сандарини угу. это уже зимой было я подумал что я в пекине очень много китайцев летом э, Большинство греков на летние месяце выезжают на острова. Да. В Афинах очень жарко. Поэтому вот центр Афин летом, если ты приходишь в центр Афин, Акрополь, Плака, Синтагма, Ирма улица пешеходная, ты можешь услышать разные-разные языки. Меньше греческого, больше иностранного. Туристов очень много. Я думаю, в Лиссабоне такая же ситуация Это, с туристом. Да. А есть еще, скажем, возможности для новых э, людей которые приедут там например экскурсоводами там, я не знаю, яхтенный бизнес открывать э, возможности как я сказал всегда есть всегда есть но э, так как в греции очень много турфирм которые занимаются сухопутным туризмом они э, Работают на бывший Советский Союз, угу. мне кажется, влиться в эту фирму, войти в эту, войти фирмы, очень, очень будет тяжело, потому что греки-пантеици, это те греки, которые выходят из Советского Союза, угу. которые имеют корни греческие, да, народились да. там, они практически все уже эмигрировали в Грецию. И вот этот бизнес туристический, русскоязычный, русскоязычный это, он уже разделен. То есть ячейки, ячейки поделены. Если бы не Греция, то какая бы страна была? Я Трудно мне сказать. Может быть, если бы не Греция, может быть, и никакой другой не было. Ну, я имею в виду, если бы была возможность сейчас выбрать вот среди других стран. Ну, мне очень нравится Португалия. Но это не потому, я говорю, что вот ты живешь в Португалии, мы тут будем комплименты Португалии раздавать. Очень мне нравится Португалия. Очень сильно мне нравится Северная Италия. Вот, пожалуй, морская? северная морская Италия. Триеста, ага. Рада, все то, что выше по восточной части, выше Венеции. Очень мне нравится. Также нравится Словения. Вы уже, скажем, опытный иммигрант. А какой бы вы совет дали тем, кто планирует только свою иммиграцию, переезд в другую страну? Ну, каждый должен решать сам за себя. Но перед тем, как э, делать какой-то шаг, куда-то ехать, он должен к этому подготовиться и подумать, чем я буду заниматься, что я буду там делать. И всегда вот если найти вопросы, как, когда и что, дать ответ, всегда, я думаю, человек себя найдет. А уже законные там части, э, легализация и так далее, это уже зависит от каждой страны. Ну, Но, это... наверное, наверное, чтобы ехать, нужно быть готовым к этой поездке. Не просто проснулся, поехал. Сегодня проснулся, завтра поехал. А как поехал. же если язык ты не выучишь без общения, если ты не познакомишься с иностранцами? Ну, вот, вот, вот, вот, это вот э, интересная мысль. Может быть, э, современные средства коммуникации дает, дают возможность кем-то по э, Початиться, поговорить, поконтактировать. И тогда сделать для себя какое-то решение. Если я буду этого же Панайотиса, Йоргуса, там Эрнеста какого-то знать, буду с ним общаться, он мне посоветует, как мне лучше сделать какой-то шаг. Окей. Очень все просто. Очень все просто. Я нашел в интернете Романа Стельмаха. Посмотрел его видео канале, правильно? Да. Посмотрел. Оно мне понравилось. А почему бы я не мог познакомиться с, с этим человеком, если бы я хотел э, выехать в Португалию, да, да. задать ему пару вопросов дополнительных? Это то, что я тоже говорю. Ну, не в части Надо, меня, надо, а в части да, надо общаться, не бояться задавать вопросы, быть открытым и не надо думать, я поеду, что я там заработаю. Да заработай, заработок придет. Да. Если ты будешь все делать так, как, как надо. Да. Дорогие друзья. Я вам советую от всей души подписаться на канал Романа, ставить лайки, общаться с Романом. Получите море удовольствия и позитивных эмоций.